Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодня мы начинаем новый проект. Я буду сажать пихту. Вот здесь вот у меня заказаны с интернет-магазина семена пихт в количестве 49 штук. Маркировка под ящик. Вот здесь будут расти пихты. Ящик с землей, с землей ящик. Земля следующего характера. В прошлый год у меня в этом ящике прорастали кедры. Тут хвойная земля в перемесь с землей с перегноем. Приступаем к посадочке. Для посадочки я карандашом наделал углублений в количестве 50 штук. И вам сейчас конечно не видно, и вот острием, острием вниз будем сажать семена пихты. Углубление я сделал до сантиметра, до сантиметра глубже не надо, Землю я сразу пролил в ящике. С пихтой я никогда не сталкивался. Территориально мы находимся на Вологодской области. И посмотрим, в естественной среде здесь пихта не растет. Посмотрим, что изродил в ящик. Теперь следующая задача. Ящик надо сохранить. А сохранность от следующего. Сохранность тут, главная блудня, это сороки. Сороки в данный момент, они сейчас сидят на гнездах, на яйцах, а вот где-то уже к концу мая они начнут блудничать по огороду, вытаскивать у людей лук, бросать его рядышком, так как он несъедобный. Также они мне в прошлый год очень много кедров попортили, и у меня с этого года принято решение, ящики теперь у меня будут находиться вот в этом дворе, Теперь он у меня переделан под дровяник Там есть одно окно с северной стороны и я поставлю к окну Поливать слишком много не буду А до какого времени будут там находиться Я сориентируюсь уже по, это самое, по своему усмотрению Пока я не знаю Потому что мне в прошлый год Я вытащил ящики в августе, положил на улицу Мне сороки, они уже в начале лета Они клюют кедры, раскалывают орешки В конце она просто вытаскивает и бросают рядышком. Можно это определить по отпечаткам клюва в земле. Так что я сейчас уберу во двор и там у меня будут они храниться с ежедневным поливом. Так, ну что ж, приступаем к пересадке пихты. Перезимовала у нас две штучки в подвале зимовали. Сейчас аккуратненько вот так вот извлекаем. Вот они, посмотрите. И потихонечку перемещаем вот сюда, в новый контейнер. Так, обжимаем. Корневую систему стараемся не тревожить по возможности. Так, ну вот так вот выглядит пересадка пихты в нашем случае. Земля у нас. Земля у нас с леса принесена, а 1 треть добавлена песка. Ведра 12-литровый объем. Насверленное отверстие для поступления воздуха вот с этой стороны. И снизу перенажное отверстие. Укрытая лапником, вот так вот выглядит клеточка. И прошлой весной я еще садил пихту сибирскую, она у меня в этом тазу вот посеяна, схожесть примерно 25 процентов. Я единственно упустил момент, у меня по состоянию здоровья не получилось снять, как я сеял пихту, но она выглядит вот таким образом. Сейчас я ее буду пересаживать в контейнер. На южную сторону направление, На южную сторону сажаем. Так. Обжимаем. Сейчас все пересажу. У меня там вот уже 15 штучек, 15 горшков пересажено. Ну и тут еще штучек около 25. Дальше потом полью, через недельку полью, корневином разведу, и пока будет стоять на солнечной стороне. Делал я экспериментальную посадку пихты в разные грунты, что мы имеем. Саржевка блудливая, пожалуйста, все бирки повыдергивал. А теперь вспоминай, где, какой горшок, какая земля. Все вон она. Да ч ж блудливая птица. Все колеса от нее вот таким вот образом скрыто и по пихточке нагадничала сегодня у нас 18 сентября и мы подводим итог по пихтам по у нас посажено 43 пихты в горшок из них две пихты в горшках погибли весной 2022 года будет этим пихтом ровно два Здесь у нас посажены два горшка ведра 12-литровых, две пихточки фрайзера 2019 года посадки. Вот так они на сегодня выглядят.